Добрый день, дорогие телезрители, радиослушатели и YouTube-смотрители. Канал Футбол Вестут собрал для вас топ-15 лучших футбольных видео за прошедшую неделю. Ссылка на все сюжеты находится в описании к видео. Дима Поворознюк и его канал Трендец набрали уже более 100 тысяч подписчиков и по праву заслужили вызов сборной Украины по футболу. Уверены, что к чемпионату Европы у него хорошие шансы получить все 500 тысяч. А пока на дебютном сборе, как обычно весело и нестандартно, Дима показывает жизнь команды и все, что происходит вокруг матча. В новом выпуске вы также узнаете, кто самые застенчивые футболисты сборной и как Трендец помогает Панкеву получить вызов в команду. Казалось бы, совсем недавно болельщики Динамо были уверены, что хуже, чем с Хацкевичем, команда играть не может. Сейчас уже новый тренер пробует это доказать, и несмотря на неудачный старт, мы думаем, что Михаличенко может еще получиться в Динамо. А почему это плохо для клуба, смотрите видео по подсказке в правом верхнем углу. Тем временем, ЮАФутбол сделали обзор худших тренеров в истории Динамо Киев. И наш герой там тоже, конечно, есть, по соседству с другими легендами динамовских сердец продолжает делать обзоры девушек и жен топ-футболистов. И после сборной Бразилии я подготовил видео о прекрасных половинках сборной Аргентины. На футбольном поле бразильцы уже давно не оставляют шансов аргентинцам. А вот у кого красивее девушки и жены, смотрите и пишите в комментариях. Но девушки не всегда позитивно влияют на спортивные успехи своих мужчин. Вместо вдохновения на великие футбольные подвиги иногда они буквально разрушают карьеры своих парней и мужей, зигзаги судьбы, и карди, шевченко, и Терри. и причем тут женщины в обзоре от мяч продакшн. Футбольный симулятор FIFA уже давно позиционируется как лидер компьютерных игр в этом сегменте. Графика финты, лицензионное использование брендов игроков и клубов – это все, конечно, великолепно. Но если вы говорите о себе как о симуляторе футбола, то, очевидно, обязаны главное внимание уделять игрокам, их мастерству и спортивным характеристикам. А вот тут у FIFA 20 явный сбой. Смотрите топ-10 фейлов этой игры. Что действительно не красит футбол, как игру настоящих джентльменов, так это симуляция игроков. В погоне за результатом и призовыми футболисты порой готовы на все, в том числе на обман и подлость по отношению к соперникам и болельщикам. Sport Genius сделал подборку самых смешных и нелепых симуляций в футболе. Игроки молодежной сборной Украины в футбольном мастерстве пока еще не доросли до национальной команды, но пошутить и поприкалываться над партнерами уже умеют на уровне. Футбол Хаб сделал забавный сюжет, где футболисты пытаются охарактеризовать друг друга нефутбольными терминами, и по Фрейду становится понятно, кто из них чем увлекается в свободное от игры время. Сегодня футбол это огромный многомиллиардный бизнес и как в любом бизнесе здесь важно купить подешевле а продать подороже gold24 сделал обзор топ футболистов которых в свое время купили за копейки зинченко Верати, кулебали асенсио и санчо пример профессиональной работы спортивных директоров своих клубов а какого игрока вы бы посоветовали купить своему клубу сегодня пока он еще стоит сущие копейки напишите в комментариях Андрей Ермоленко мог бы по праву занимать место в предыдущем рейтинге. В свое время его привезли из Чернигова в Динамо фактически за бесплатно, а потом продали в Барусию за 20 миллионов. Ее же в САБО по-прежнему ждет своих комиссионных от Игоря Суркиса. Но сегодня Андрей, игрок лондонского весткама, восстановился после тяжелой травмы и вновь приехал помогать сборной Украины. Про коноплянку, кризис, Динамо и задачи в ВПЛ Ермоленко рассказывает в интервью Sport.ua. Рост для голкипера – необходимая составляющая для игры, конечно, не столь определяющая, как в баскетболе, но все же достаточно важная. Канал Куба Ибра сделал подборку самых высоких вратарей мира, в которой есть сразу два голкипера мадридского Реала. Антон Павлинов проделал огромную работу и снял ролик про 100 способов поднять мяч с земли без помощи рук. Это красиво, оригинально и требует повторения. Оцените труд Трутфудхакер лайком, он этого достоин. Скорость – это кровь футбола. Тео Волкотт, Киллиан Баппе и Криштиано Роналдо в подборке самых быстрых футболистов мира. Интересно, какие места заняли бы эти спортсмены на Олимпийских играх, соревнуясь на 100-метровке с Усейном Болтом? И один из них уже в 20 лет претендует на статус будущей легенды мирового футбола, который поможет любителям этого вида спорта легче пережить завершение карьеры Месси и Роналду. Гуалнет подготовил классный сюжет о молодом французском таланте Килиане Бапе, который уже успел выиграть чемпионат мира. Манера игры он напоминает молодого бразильского Роналду, а уровнем таланта самого Пеле. Живой футбол снял оригинальное видео о мощных и точных ударах глазами вратаря. На Наклболы девятки пенальти и просто пушки с позиции голкипера выглядят действительно страшно. Посмотри на мир футбола глазами опытного вратаря и больше не ругайся, когда они пропускают, казалось бы, легкие дальние удары. Канал «Вне игры» собрал в один обзор забавные моменты с пресс-конференции европейских тренеров. Мауринеры, рассуждающие об анментоне и Луиса Вике, разбудивший журналиста – это, конечно, очень оригинально. Но что произошло с Мироном Маркевичем на пресс-конференции явно вне конкуренции. Обязательно посмотрите подсказку вверху. Если вам понравился наш дайджест, поставьте, пожалуйста, лайк, а если нет, то там тоже есть кнопка с пальцем вниз. Нам важно ваше мнение и обратная связь. Пишите в комментариях, что изменить и улучшить. И самое главное, нажмите на колокольчик, это поможет вам сэкономить кучу времени и сил. До новых встреч, друзья!